Здравствуйте, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу по медицинским препаратам из серии Лайфхаки из аптеки. В своем последнем видео об иммуномодуляторах я делала вторую программу об иммуномодуляторах второе видео. И я сказала, что я сделаю, я сделаю видео об, об очень полезном препарате, таком как масло расторопше. Это масло, вот это фирма Мирола. Она очень, кстати, часто попадается нам, она делает шампунь, она делает очень много таких вот препаратов именно из натуральных, из натуральных средств. И вот масло растарупше это самое-самое популярное, кстати, у нас в России самое дешевое средство. Значит, если вы увидите препарат масло растарупше дороже 100 рублей, вот где-то оно стоит, где-то 68, где-то ну, 50, вот до 5, сейчас 68. Дороже 100 рублей, это наценка. Не покупайте такой препарат, посмотрите аптеки, в которых будут совершенно нормальные цены и не завышенные цены. Почему я обращаю на это внимание? Я очень не хочу, чтобы вот за такие препараты, которые, в общем-то, чертополох, вы прекрасно знаете, он растет у нас, это придорожная трава, и оказывается, эта трава, она очень полезна. Чем она полезна? Во-первых, в первую очередь она является полезной травой для печени. Она содержит очень большое количество жирорастворимых витаминов А и Е. Я не буду перечислять все достоинства этой травы. Вы можете ее, вы можете их прочитать в интернете. Сейчас, слава богу, делается очень много, очень много статей. Но единственное, что я не рекомендую вам читать такие Статьи, как топ-10 в Яндекс и Гугле, потому что в топ-10 попадают в основном статьи, которые пишут копирайтеры. Их не пишут медики, их пишут копирайтеры. И там самое главное, там могут быть заменены синонимами другие слова, то есть самое главное там выдача в поиске. А что уже потом за содержание, потому что очень часто я вот задаю, считаю в топ 10, ну топ 10, когда начинаешь задавать какой-то запрос, особенно медицинские запросы, и Яндекс выдает в топ 10, ну, ну такую билиберду, по крайней мере по в медицинском отношении я вам сразу говорю, там написано полная ахинея. В общем-то, там может быть написано, но там может разобраться только специалист. Не специалист там не разберется. И кое-что там действительно перевирается. Поэтому в топ-10, пожалуйста, не лезьте, а почитайте именно, ну, зайдите туда, куда поглубже, или в Википедии. Ну, в любом случае. В общем, лично я как медик, я в топ-10 всегда читаю и фильтрую информацию. Если там что-то где-то, я сразу, хопа, ищу какой-то соответствующий другой поиск и тут же нахожу, что там написано бредятина. Вот в каком-то определенном таком смысле. Просто дано искажение. Почему? Для того, чтобы Яндекс выдал стопроцентный результат и для того, чтобы попасть в топ-10. Поэтому топ-10 Яндекса и Гугла я вообще не рекомендую читать, если это медицинские препараты. Читайте вообще какие-то справочники медицинские, читайте все. Ну, ну, так будет для вас полезнее. Значит, что представляет из себя, почему я обратила внимание на фирму Мирола? Ну, во-первых, я нашла соответствующую цену, по-моему, она была до 60 рублей, 53 рубля или и там э, во всех препаратах будет э, ну, больше 100 капсул. Они представляют собой вот такие вот капсулки. Это обычные желатиновые капсулы. Вот, вот такая вот желатиновая капсулка. Она глотается, но ну, я, допустим, глотать как-то так чисто так, желатиновые капсулы не умею. Я запитываю их глотком воды. Значит, но, э, с обратной стороны... Вот здесь вот на упаковке. Вот видите, одна сторона и вот другая. С обратной стороны всегда написано, что содержится. Обязательно читайте на препарате. Если, допустим, вам поступил препарат... Вот продается препарат, допустим, БАД, а на нем ничего не написано, масло расторопшее и все, ни состава, ни что, нигде, ни по сколько раз принимать, не покупайте такую подделку. Это какое-то фуфло, это какая-то подделка. На любом нормальном медицинском препарате, любые нормальные уважающие себя фирмы всегда пишут состав капсулы и точно так же БАДы. Если вы покупаете какой-то очень дорогой БАД, а на нем практически ничего нету и не разложен состав, не покупайте это какая-то подделка. Даже на дорогих препаратах, даже на дорогих сайтах. Вот но я уже покупаю, допустим, те, которые я проверила, либо если где-то что-то я хочу попробовать, то есть я уже могу, в общем-то, определить, я очень долго, больше 10 лет уже занимаю, пью сама и лечусь БАДами, лечу свою собственную семью, а теперь уже вот, взялась я за психические заболевания, это просто здорово, я сделаю следующее видео, будет как раз по поводу деменции, по поводу лежачих больных, я думаю, что я облегчу участь очень многих людей, которые, у которых эта проблема просто не лежит, а стоит, она вот колом поперек горла стала и человек не знает что делать с этим делом вот я облегчу вам вашу ситуацию тем более что к своему к своему открытию грубо говоря я еще услышала видео софьи даринской это врач-психиатр она ведет свой канал доказательная медицина и вы знаете но ну, такого совпадения просто не бывает чтобы я в 5 часов встала я просто думала думала там могла распасться семья вот и вдруг я прихожу к выводу, я пришла спокойно, открываю интернет, вхожу на YouTube и слышу видео Софьи Доринской. И вы знаете, вот я просто поняла, что я действительно для себя сделала открытие. Я поняла, что психических заболеваний таких не существует вообще. Вот, но пойдем дальше. Это как бы анонс моего следующего видео. Пойдем дальше. Значит, препарат Расторопши получается из очень распространенного дешевого, фактически из сорняка. Это чертополоха. Особенно вот эти вот цветки. Тут вот на, на упаковочке и написано, собираются вот эти цветки. И там вот, когда снимается вот эта вот красивая мишура вот здесь, и там вот будут зернышки. Это как раз масло из этих зернышек. Этому маслу просто нет цены. Но все дело в том, что его надо уметь получать. Существует специальная биотехнологии. Но его можно делать и без тех... биотехнологий. Но при менять, если вы будете делать сами, его надо сразу. Если вы сделали, если вы собрали, никаких термообработок не надо. Вы его должны применять сразу. Значит, э в своем видео по иммуномодуляторам в конце я сказала, что когда я сказала своей знакомой, которая э торговала в МЛМ-бадами, и которая сказала, что я буду масло Расторопши применять для печени, она мне сказала, боже мой, ни в коем случае никогда, смотри, пожалуйста, вот сейчас очень многие девочки вот попали у меня в стационар, попала, значит, в терапевтический стационар с устным приступом, более в, прав, в правом подребере. Но вы сами понимаете, что это по печень. Значит, я объясняю вам историю всего этого, всего этого. и, в общем-то, я сама была удивлена, но, слава богу, я поняла, что я действительно настоящий врач, и что я умею фильтровать информацию. Значит, в первую очередь запомните, что сейчас ведется информационная война. Информационная война предполагает дачу вам ложной информации, то есть либо дачу вам неполной правдивой информации, а за ней уже идет ложная информация. Вот это самая худшая ложь, по крайней мере, она видна сразу. А вот, вот эта полуфальшивая информация, она, конечно, приносит очень много вреда. И, собственно говоря, вот нашей стране эта информация приносит страшный, страшный вред. Значит, здесь с обратной стороны на вот этой вот коробочке значит, никогда, когда покупаете, никогда не выкидывайте коробочки. Читайте, должен быть состав, должна быть инструкция по применению. И должен быть производитель, адрес производителя. Значит, на этой коробочке написано, что капсула принимается один раз для детям и взрослым, взрослым и детям после 14 лет значит, принимать по одной капсуле во время приема пищи или после приема пищи. Значит, это действительно правильно, но по одной капсуле после приема пищи, вообще нормальному человеку, если у него все в порядке с его печенью, это много. Почему? Значит, масло э, расторопши или масло чертополоха, оно является очень сильным желчегонным средством. И вам вот этого желчегонного средства, вообще, если вы нормальный человек, если у вас с печени никаких патологий нет, если вы не испытываете сложности с перевариванием пищи, если у вас нет гастрита, если у вас есть люди, которые знают, что у них вот именно проблема была с печенью, у меня были, допустим, повышенные трансовиназы, я поняла, что у меня была проблема с печенью, потому что у меня стоял вопрос сахарный диабет или не сахарный диабет, или или инсулин-независимый диабет, поэтому там, естественно, участвует печень. Запомните, утилизацию глюкозы в организме проводит печень. Не поджелудочная железа, а печень. Печень переводит лишнюю большую глюкозу в гликоген и содержит его там до тех пор, пока в организме, допустим, ну, это энзе нашего организма, естественно, организм откладывает, откладывает сахар себе на прозапас, а в жировых, отслойках он, в жировых прослойках он откладывает себе прозапас и либо на, гормо, на образование гормонов, либо на образование энергии, потому что жир у нас уходит на образование энергии. Вот. И, и не только жир, как, как говорится, это энзе. Это запас, это тогда, когда в экстремальной ситуации происходят выбросы Вот именно почему человек резко вот теряет в весе, при стрессе и так далее Потому что именно все запасы организма идут как э, на переработку э, вот жира и углеводы жирова, жиро, э, углеводно жировой обмен Он тесно очень связан между собой И он как раз идет на переработку и на получение энергетики То есть дача организму энергии Вообще жировая ткань, в общем-то, необходима, и вам необходимо знать, что нельзя употреблять насыщенные жиры, это вредно. Клетки у нашей состоят из ПНЖК, ненасыщенных жирных кислот, которые образуют мембраны клеток. И именно благодаря качественной жировой прослойке происходит осмос и, как говорится, впитывание клеткой этих самых питательных веществ, переработка, либо наоборот, те вещества, которые клетка не расщепила, в ДНК они не расщепились до первичных материй, вот, она выбрасывает через ту же самую жировую прослугу обратно в кровоток, и уже вот это, вот, этот, вот это питательное вещество, которое не разработано, не отработано, не переварено, оно идет либо в почки, либо через кишечник, попадает с кровотоком и дальше выводится. Значит, самая основная функция нашего организма, очень важно смотреть Функции организма это выводящие функции организма. Очень страшно, когда у вас, допустим, заклинивают почки. Я переживала такие <свят> моменты. Да, ну, я экспериментировала на себе, начинала принимать баду. У меня был момент, когда у меня заклинивал кишечник, заклинивала почки. Вот Страшно, страшно, очень страшно, тем более, что я знаю последствия. Но, как правило, если это делается БАДами или в результате применения БАДов, то со временем это просто проходит, само организм справляется. То есть, поэтому, вот, то же самое, если меня будут служить вегетарианцы, я вас очень прошу, вы очень часто употребляете свою веганскую пищу и свои мизерные граммы и дозы. Вот сегодня у Софья Доринской сделала очень хорошее видео, и вы не слушаете свой организм, когда он вам начинает давать уже сигналы, вы начинаете принимать там различные психотропные средства, которые начинают, вы не понимаете того, что вам просто нужно полноценные пищевые пищевые волокна, ну вообще полноценное питание. Вот, она очень привела правильно ä, пример питания вот, ее пациента, вегана, и питания в концлагерях. В общем-то, оно ничем не отличалось, ни по питательной ценности, ни почему. Вот, поэтому замечательное видео, очень рекомендую этот канал, называется Доказательная медицина. Потому что очень грамотно человек делает, но Софья Доринская рвется в министр здравоохранения. Я бы, допустим, не хотела, чтобы она была министром здравоохранения. Потому что, к сожалению, у власти удерживаются люди весьма непорядочные. То есть подонки держатся у власти гораздо дольше, чем честные люди. На практике это показано. Либо человек, просто нормальный человек, не может попасть в систему вот этой власть придержащей системы и остаться нормальным человеком. Он будет либо уничтожен, либо он вынужден будет превратиться в в ту же падаль, которая будет уже потом не, не лечить, а калечить. Поэтому Софья Даринская пока делает очень хорошее видео. Я очень довольна, я очень рада, что она подтвердила мои догадки. Вот таким вот образом я, врач-стоматолог, превращаюсь в человека, который начинает полностью ну, говорить о том, что такого заболевания не существует. Это я сделаю в своем следующем видео. Итак, вернемся к препарату чертополоха. Значит, в чем причины почему попали в. Почему люди попали в стационар? Я уже сказала, чертополох, трава, масло расторопши, оно является очень сильным очень сильным желчегонным средством. То есть, что значит желчегонное средство? Он просто тонизирует желчные протоки. Да, есть такие препараты, масло и вообще расторопша, даже шрот расторопша, относятся к таким препаратам, которые стимулируют отделение желчи. Иногда бывает такое, что в результате неправильной работы печени нарушается работа желчного пузыря, желчь не отходит, она сохраняется там, вот идет переваривание пищи, желчь все равно находится в желчном пузыре, в результате дискинезии желчных путей, я надеюсь, я, про, я внятно вам сказала, дискинезия – это нарушение моторики желчных путей, условные рефлексы, не, не, не, вернее, безусловные рефлексы, потому что во время попадания пищи в желудок должна выделяться желчь, не срабатывают, и в результате желчь все время находится в, желудочном, в желчном пузыре и начинают образовываться камни. Это вам никому не надо, поэтому если у вас начинаются проблемы с кишечной, Проблемы с пищеварением, то есть у вас непонятно, почему то запор, то понос, вы не можете поставить никакого диагноза. Это говорит о том, что у вас проблемы с печенью и в печень, не работа печени, а печень работает уже на максимальных каких-то своих ну, уже повышенные будут трансаминазы в печени. Это легко проверить, на сдав биохимию крови. Значит, кровь на биохимию. Если ваши терапевты ничего не могут вам поставить, не знаю что, попросите назначить обыкновенный анализ крови на биохимию. И там посмотрите трансаминазы значит, они не должны превышать 30. 32, 28 это нормальные показатели трансаминаза. Вот у меня, допустим, наша участковая уверяла, что 62, 63, 64, 68 это нормально. Сейчас это считается. Это ненормально. Это в два раза превышает. И вот особенно у тех людей, которые питаются фастфудами, потому что там, где вы питаетесь фастфудами, вас кормят насыщенными жирными кислотами. Они, к сожалению, не участвуют в образовании полиненасыщения жирных кислот, не участвует в образовании желчи. Кстати, хороший холестерин, он, он участвует в образовании желчи и он нужен. Нехороший холестерин должен выводиться. В вашем организме происходит застой и вот в результате начинается вот такая проблема с печенью. Значит, первое, что показывает, есть ли у вас проблема или нет, это сделать анализ и посмотреть показатели трансаминаз. Выяснить показатели, нормальные, ненормальные, вы можете в интернете посмотреть, там хорошо, спокойно все, там действительно дается явный хороший показатели вот поэтому я очень рада что в свое время я зацепилась за это масло расторопши, но мне очень хорошо помогает. Если, допустим, я ем, вот, кстати, очень рекомендую девушкам, которые очень сильно переживают, что у них сухая кожа, там, или еще что-то, но у меня, допустим, все в порядке с кожей, вот, благодаря иммуномодуляторам, посмотрите мои видео по иммуномодуляторам, вот, очень хорошо, и в зимний или осенний зимний период, осенне-весенний, когда идет вот эта пересменка, когда идет недостаток Витаминов, организму требуется витамина, а их нету, то масло расторопше является прекрасным источником витамина А и витамина Е. Витамин А благотворно влияет на состояние вашей кожи, на ее внешность, на то, чтобы она гладко была, блестела. Витамин Е является отличным антиоксидантом и участвует тоже во многих процессах. Вот поэтому после, допустим, двухнедельного перерыва, вот двухнедельного приема, приема по одной витаминке в день, вот во время еды или после еды. Вот. я как-то сделала на себе опять же эксперимент зимой и вы знаете, у меня дошло до того, что я вот посмотрела, после этого я прекратила принимать вот это масло расторопшее, посмотрела на свою кожу, она блестела так как будто ее только что намазали кремом этого мне хватило запаса буквально на месяц, если не больше вы знаете, у меня даже не было необходимости пользоваться кремами, никакими кремами я обрабатывала лицо только минеральной водой, кстати, минеральная вода является отличным тоником для воды, но у минеральной воды есть pH э, обычная столовая вода. У нас, допустим, родник и там минеральная вода. Вот я умывалась вот этой родниковой водой. Можете умываться тоже также молоком. Вот очень полезно делать кефирные масочки. Но кефирные маски будут сушить, потому что в кефире присутствует алкоголь. Вот, поэтому это вам не надо. Вот молоко, чисто, конечно, коровье молоко, но, в принципе, можно брать и то, которое продается в супермаркетах. Конечно, пища стала травой, поэтому надо за этим внимательно следить. И внимательно следить за применением пулиной осыщенных жирных кислот. Потому что сейчас, в общем-то, даже в молоке заменяются жиры, полиненасыщенные, заменяются на насыщенные жиры. Все это делается для того, чтобы нас с вами сделать постоянными посетителями аптек. Все делается только ради выгоды власть придержащих. Вот, Поэтому будем умнее, будем понимать, что сейчас кругом обман – и вот в этом обмане надо все-таки собирать информацию и понимать, что если вы чем-то начинаете пользоваться, то сначала прослушайте мнение всех, соберите, спросите, поинтересуйтесь, и тогда уже принимайте решение, принимать вам или нет. Вот масло расторопши у меня есть постоянно, и когда у меня закончится вот этот пакетик, мне кажется, он никогда не закончится, потому что ну, постоянно его принимать не надо. Только тогда, ну, периодами, то есть там тоже вот по периодами. У меня, я не могу сказать, что я прямо специально регулярно его принимаю но когда у меня допустим чувствую что как-то вот желудок вот что-то что вот съело что-то вот держится держит что-то не так я принимаю капсулку масла растаропше и через полчаса у меня все приходит в норму, и вот эта тяжесть в желудке, она уходит. То есть происходит выделение желчи, пошло пищеварение дальше, и все в порядке. Значит, дальше что... Ну, вернемся к тому, почему люди оказались в стационаре из-за этого препарата. Дело в том, что я была страшно удивлена... Когда увидела на коробке, когда я покупала вот это масло, мне дали несколько производителей нескольких коробок. Я увидела на одной из коробок, что рекомендация к применению по 4 капсулы 3 раза в день. Просто вот стояла рекомендация принимать вот эти капсулки, тоже вот, вот эти капсулки, по 4 капсулы 3 раза в день. Не сказано ни после еды, ни до еды. Я сама видела, и вы знаете, у меня глаза на лоб полезли. Самое главное, что стояла за аптека. аптеке, у нас она такая хамка. Такая хамовитая баба, она и молодых точно так же дрессирует. Они у нее тоже хамами становятся. И вы знаете, я говорю, как это? говорю, Как четыре как капсулы? Да, я сказала, что четыре капсулы. Здесь написано. Я говорю, а головой, если подумать, я говорю, не получается? Или только то, что здесь написано? В общем вот это вот из-за вот, из вот этой надписи люди попали в стационары, потому что люди думали, что маслица оно безопасное, оно не вредное. А то, что это маслица обладает очень мощным желчегонным действием, они не подумали. Если желчь попадает в организм без пищи, без еды. Вы не представляете, какие боли она может вызывать в желудке. Она очень ядовитая. Поэтому она должна попадать в желудок только тогда, когда в желудке находится пища. Вот, Поэтому она вступает в химическую реакцию. Если кого-то интересует, посмотрите физиологию желудочно-кишечного тракта. Почитайте, это все интересно. Я вот сейчас искала и посмотрела учебники по физиологии. Мне выдало очень большое количество интересных учебников. Поэтому вот люди стали принимать по тому, как написано, и попали, естественно, в стационар. Потому что что вы? Дикий болевой синдром. В правом подреберье, естественно, жел желч желчные пути заставили сократиться. Желчные пути сократились и не рожались. А вы представляете, что такое в спазме желчные, желчные протоки? Это очень сильная боль в правом подреберье. Потому что сама печень, запомните, в ней нет болевых рецепторов, она не болит. Болеть-то может только желчный пузырь. Вот, поэтому я просто вот думала, думала, думала, почему почему вот такой вот бардак произошел. Но я считаю, это так. Я считаю, что это была как бы диверсия против БАДов. Для того, чтобы людям показать: смотрите, какое говно БАДы и к каким вещам они приводят. Они приводят вот к таким вот э, стационарам и госпитализациям, только если по топоголовости тех, кто ходит в эти аптеки. Потому что мы еще раз говорим, что аптеки это библейские выкидыши Рокфеллеров. Сделали их Рокфеллера, и, естественно, им нужно э, себе постоянно делать клиентов. Поэтому наша медицина сейчас работает не на нас, и наше здоровье, а на Рокфеллерах. И тех, кто содержит эти аптечные сети. Аптечные сети у нас в основном содержат это воровские и бандитские общики. Я как-то смотрела фильм тоже про Путина, как Путин становился у власти. И там действительно банди бандиты, там ну, долго они не живут. И вот убили одного бандита, у него была аптечная сеть, сеть. И в результате они убили мать этого бандита, чтобы завладеть этой аптечной сетью. И вот на меня это произвело до такой степени мощное впечатление – что я действительно очень с большим неуважением отношусь к людям, содержащим сейчас аптеки. Потому что сейчас в аптеках в основном выставляют самые дорогие препараты. дорогие, Они сейчас в аптеке все частные, им выгодно продавать дорогое. И самое главное, что рекламировать, и если вы что-то спрашиваете, вам сразу начинают э, рекомендовать именно дорогие препараты. Даже та самая гепариновая мазь, э, когда она стоила 14 рублей, рекомендовали какое-то фуфло аж за 125 рублей. Вот это мне было совершенно непонятно. Поэтому, когда вы покупаете, ориентируйтесь на то, что масло расторопше оно очень дешевое. Оно продается где-то не меньше, чем 100 таблеток. Оно имеет такой желтенький, это желтенькие желатиновые капсулы, масло само желтенькое. Оно очень полезно по одной капсулке в день. Не надо применять его по три капсулы. Если, конечно, у вас задержка желчи, дискинезия желчных протоков, тогда да, можете применять по одной капсуле три раза в день. Ну, то есть, даже не три раза в день, а тогда, когда вы принимаете пищу. Вот. но даже и три раза в день я бы не советовала даже при дискенезии два раза в день максимум этого будет достаточно. вот поэтому вот такая была ситуация вот почему люди попали в стационар принимая совершенно безобидное средство а вам всем это будет наука. Стоит ли сейчас доверять всем этим надписям? Как говорится, доверяй, но проверяй. Когда вы ходите в аптеку, когда вас уверяют аптекари, потому что аптекарям я сейчас вообще не верю, если они будут уверять, значит им очень нужно продать. Я вообще очень мало сейчас вижу таких среди аптекарей очень нужных рекомендаций. В основном они рекомендуют то, что им нужно продать. И если им нужно продать как можно больше, потому что зарплата аптекарей зависит от объема проданного ими товара. Поэтому вы это должны понимать, мы сейчас живем при капитализме, социализм у нас уже давно в прошлом, какая система будет в будущем вообще неизвестно, но сейчас нам приходится в системе, жить в системе лжи, но если бы лжи это хорошо, мы живем в системе полулжи. Вот полуложь это еще более опасно, потому что вроде как кажется, что это правда, а на самом деле вот эта полуложь приводит к очень печальным последствиям. Вот это может привести и к смерти, потому что болевой синдром может быть до такой степени сильный, что у человека может быть и кома наступить. Просто болевой шок. Поэтому не стоит доверяться. Всегда доверяйте, но проверяйте. Вот фирма Мирола, она пишет по одной капсуле три раза в день после приема, во время или после приема пищи. Вот. Ну, даже это, считаю, всегда вот такие вещи. Вы принимайте максимум по одной капсулке. Этого будет достаточно. Зимой молодым девушкам, вообще взрослым людям, все обязательно принимайте это средство, потому что витамина А очень мало, витаминов вообще очень мало. А вашей коже она очень сухнет, она подвергается вверху, вот, сильному воздействовать Низких температур Поэтому витамин А и витамин Е Ей будет очень-очень даже полезен Перед значит, наступлением летнего периода Тоже очень можно попринимать Витамин А Чему он способствует? Он способствует хорошему принятию кожи загара То есть у вас будет ровный, красивый, темный загар У меня, допустим, загар был очень плохой В свое время, когда я была 18 лет Я всегда ходила белая среди лета На Меня, меня все время заговорили снежная красавица, ты, говорит, наверное, с севера приехала. Я все смеялась, но очень гордилась своей белой кожей. А вот когда начала принимать вот этот витамин А по одной капсулке, вот, ну, как-то так, периодически, вот он у меня стоит, и я его периодически подъедаю. И я заметила, что у меня очень хорошо на меня, и, кстати, у меня тогда и загар ложился на меня, красный такой, некрасивый, и мне не нравилось загорать, я даже старалась руки закрывать, мне не нравилось. А я не понимала, что это всего лишь навсего недостаток витамина А. Девочки, если вы если у вас белая, белая кожа, если, у вас, если вы хотите, чтобы ровно ложился загар, красивый, принимайте вот, эти, вот это масло расторопши потихонечку, по одной капсулке, не надо каждый день принимать. Принимайте, недельку приняли, допустим, 2-3 недели перерыва, опять недельку приняли, 2-3 перерыва, ко всему надо привыкать потихонечку. И таким образом, такой совершенно безопасный бат для вас при, приведет исключительно к хорошим последствиям. Ни в коем случае не применяйте его по 3-4 капсулы, это бред, это бред капсулы было Я считаю, что это была совершена диверсия против БАДов для того, чтобы всех вас как ослов убедить в том, что БАДы это вред. Я думаю, что все-таки тот, кто меня слушает, человек разумный. И даже сейчас очень много молодых людей, которые задают грамотные вопросы, которые читают. Вот у меня уже есть, у меня много подписчиков уже задают достаточно грамотные вопросы. Можно писать медицинские консультации ВКонтакте, они там есть. Задавайте в личные вопросы, мы работаем через пожертвования. Вот. Если вам понравилась информация, ставьте лайк, подписывайтесь, потому что будет очень много интересных и полезных видео. Я обязательно сделаю свои видео по поводу того, когда я поняла, что никакого психического заболевания не существует. Существует только неправильное питание. Вследствие этого организм начинает неправильно работать, и это является как раз последствием. Вот. Поэтому... Масло расторопшее принимайте. Хотите делать его сами, пожалуйста, делайте. Но это все дело очень муторно и занимает много времени. А самое главное, что есть его надо практически сразу. Оно не терпит никаких термических обработок. На это нужны серьезные биотехнологии. Поэтому доверимся уже тому, что есть, потому что это стоит исключительно копейки, а польза на миллион. Будьте здоровы, желаю вам всего хорошего. Не растрачивайте свой кошелек понапрасну. Смотрите мою серию лайфхаки из аптеки, потому что еще очень-очень много полезных и бадов, и синтетических препаратов, которые продаются в аптеках. Вот. Но о них не говорят наши фармацевты. Почему? Потому что они стоят дешево, а дают очень сильную эффективность. То есть вы купили одну упаковку, и вам походу, вот, на 2-3 хватит. Вот мне это, у меня вот это вот масло расторопшие, оно уже ну, точно пару лет стоит, потому что и тут только половина упаковки, потому что написано 100 капсул, а там было явно больше 130 или 150 капсул. Вот поэтому... Это дешевые средства, и они очень эффективны. А нашим аптекам нужно продавать дорогие средства, и чтобы они были неэффективны, чтобы вы каждый раз ходили, вы фактически высадились на эти средства. Ну, посмотрим, будьте умнее. Я думаю, что разумная медицина все-таки победит.